Не соблюдение диверсификации, да, когда вы прочитали какого-то аналитика, на кого-то подписались, не знаю, там. Посмотрели, какое инвестиционное шоу, где один из известных, не будем называть, фамилии людей, призывал к активному шорту акций Tesla, да, когда они там ну, фундаментально было понимание, что Tesla ни себя ничего не представляет, что текущая цена компании достаточно высока. Но при этом есть толпа, толпа, которая разгоняет, активно покупает, не просто покупает, покупает ее через опционы. Маркетмейкеры, соответственно, прикрывают свои позиции, тоже начинают базовый актив акции покупать. И это приводит к тому, что ну, вы попадаете просто в хайп. И на этом фоне тоже происходят потери, то есть вы начинаете, ну, я сейчас начал рассказывать про шорт и нарушение диверсификации. То есть, когда мы говорим про диверсификацию, вот вы считаете, что одна компания или упадет, или вырастет. Какая-то супер-пупер компания. У нас вот в клубе, допустим, инвесторов часто встречается, что мы каждый месяц разбираем, делаем прожарку определенной компании, там две компании за последний квартал было из сектора фармацевтики, и посмотришь, ну прям просто шоколадно, и дивиденды хорошие, которые в два раза перекрывают инфляцию, и маржинальность высокая, то есть у компании там с каждых заработанных 100 долларов 20-30 долларов чистой прибыли только остается, ну как бы все шикардос. И в этом случае люди не начинающие, новички, соответственно, приходят говорят, о, куплю я этой компании на 50%. процентов, классные дивиденды будет платить, и расти будет, и, соответственно, потенциал роста там более 100%, отлично, я ее куплю. Никогда этого не делайте. Как бы вам не нравилась история, как бы вам не нравилась идея, запомните для себя одно простое правило. В одном классе активов не более 20%. Что значит класс активов? Акции, облигации, сырьевые товары золото, как отдельный элемент сырьевых товаров. То есть в отдельном классе активов не более 20-30% капитала. То есть нельзя, допустим, в акциях иметь там, более 30-40% капитала в одном классе активов. Второй момент. Если мы смотрим конкретно акции, аллокацию на акции, одной акции, одной бумаги, не должно быть более 15%. У меня 100 рублей, 30 рублей из которых я аллоцирую на акции то есть 30 рублей. Вот не более 15% от 30 рублей у меня должно быть в одной взятой акции. Вот это вот тоже, вот это правило соблюдайте. Если вы являетесь новичком на рынке инвестиций, и тогда вы будете чувствовать себя более комфортно, более сбалансированно, и вероятность потерь будет гораздо-гораздо меньше.